Я требую продолжения банкета Танцуют все И тебя вылечат. И тебя тоже вылечу. Я меня вылечит Самотворец От а самотворца слышу Вы водку пьете? Я не пьющий И вы царь? Царь? Ну царь, и его на грозный Прошь, собака Простите, а вы кто такой будете? Емали! Емали! Емали! Танцуют все! Три магнитофона Три кинокамеры заграничных. Я тебя поцелую. Потом. Три магнитофона. Три кинокамеры заграничных. Три портсигара отечества. Куртка замшевая. Три. Твой этаж. Жарт, ради Ах, это ты. Привет. Прошел мимо. Блядом у тебя... Казал, что... Будем стараться, дорогой товарищ за раю. Эй, финфарская сука, Очаровательно, Марфасин. Рай, молитесь, да? Приезжайте, пожалуйста, немедленно на улицу Бога с одним из гостей совсем плохо Немедленно прошу. Красота-то какая!